Всем добрый день. С вами канал компании Радио Сила. И сегодня мы поговорим с вами о настройке радиостанции, а именно радиостанции 500 серии. Это касается Мегаджет 500, 550 и Мегаджет 3 пятерки. Радиостанции довольно-таки многофункциональные и поэтому многие испытывают затруднения при их настройке. Сегодня я расскажу вам, как это сделать. После того, как вы установите радиостанцию, подключите питание и антенну, мы включаем радиостанцию. Включение производится либо с регулятора путем нажатия, либо с тангенты, если это, допустим, 550 мегаджет. Включаем. Вот, вот такой... Меню у нас появляется в самом начале. Стоит 9 канал, FM, модуляция. Если просто покрутить волокодер, то у нас переключается громкость от 0 до 40. Если один раз нажать на волокодер, замигали каналы, мы можем переключать каналы. То есть, допустим, нас интересует 15 канал. Если еще раз нажать, то, соответственно, мы переключаем шумодав. 15 значений. На 15 значении шумодав полностью затянут. Расслабим, допустим, до 10. В принципе, этого обычно хватает. 10-11. 10-11. 15 канал, это дальнобойщики по всей России. Они у нас находятся в амплитудной модуляции. Самая левая клавиша у нас включает амплитудную модуляцию путем удержания. Вот, теперь у нас радиостанция полностью настроена на канал дальнобойщиков. АМ-модуляция, 15 канал, 15 канал сетки на этой радиостанции сетка С, хотя на многих других мегаджетах сетка Д. Частота у нас 27-135 мегагерц. Начнем по порядку, по клавишам. Итак, самая левая клавиша у нас отвечает при нажатии за переключение модуляции между амплитудной и частотной, и однократное нажатие на клавиши Открывает дополнительные функции. Следующая клавиша у нас идет сканирование. То есть, если мы ее нажимаем, загорается индикатор сканирования и радиостанция сканирует в пределах сетки. Как только появляется сигнал, сканирование останавливается на 5 секунд. Прекратить сканирование мы можем либо нажатием на передачу, либо... Опять же, нажатием на эту клавишу. Вернемся на 15. -й. Следующая клавиша посередине у нас может назначать приоритетный канал и переключает сетки. То есть, вот здесь, если вам видно, у нас сейчас сетка С. Если понажимаем, будет сетка D. Остается также 15 канал, но, соответственно, другая частота. стали вернемся на сетку C. Следующая клавиша у нас отвечает за шумоподавление, за спектральное, то есть при однократном нажатии загорается индикатор, все автоматическое спектральное шумоподавление включено. И следующая клавиша у нас отвечает за каналы памяти и при удержании она отвечает за прием дальних респондентов. Сейчас Прием дальних респондентов у нас включен. Это DX. Если зажать, клавишу DX у нас отключается. Соответственно, мы слышим только тех, кто находится вблизи. Давайте включим его. Так, дальше у нас 15 канал мы можем назначить приоритетным. Делается у нас это так. Нажимаем первую клавишу и третью. Все, загорелся индикатор P. пятнадцатый канал у нас приоритетный при сканировании. Также у нас есть каналы памяти. Как заносить в каналы памяти? Нажимаем F. Нажимаем память и выбираем ячейку. Допустим, это будет первая ячейка. Занесли. Теперь давайте попробуем занести городской канал у нас городской канал это 21 в fm модуляции То есть переключаем на 21 канал вставляем fm модуляцию опять нажимаем f память и вторая ячейка как переключать между ячейками памяти Вызываем из памяти нажатием на правую клавишу и на ячейку, в которую мы сохранили. том эта радиостанция переключает модуляцию. То есть, если 15 мы сохраняли в АМ, а 21-й мы сохраняли в FM, и она переключает модуляцию. Многие мегаджеты этого не умеют. Вернемся на 15 канал. Что у нас еще здесь есть? Есть здесь тоновое шумоподавление и 38 субкодов. Это работает только в частотной модуляции. Переключаем в частотную модуляцию и путем зажатия у нас загорается индикатор Т Это шумоподавление только на прием. Если еще раз зажать на прием и на передачу нажимаем F потом четвертую клавишу шумоподавления и мы можем назначить 38 субкодов ну это по сути нам ни к чему вообще я допустим не понимаю зачем эта функция у радиостанции на 27 мегагерц давайте выключим все это Выключаем тоновое шумоподавление и переключаем модуляцию. Чем еще интересна эта радиостанция? У нее есть инженерное меню, которое открывает ряд дополнительных функций. Для того, чтобы войти в инженерное меню, нам необходимо зажать клавишу DX и включить радиостанцию. Вот. Мы попали в инженерное меню. Первый пункт инженерного меню это подсветка. Подсветка у нас в инженерном меню есть только у 550 модели и у Мегаджета три пятерки. Тут у нас три варианта подсветок. То есть, вариант без подсветки. Подсветка выключена. Такой янтарный у нас цвет. Есть есть красный. Я не знаю, видно вам нет отличия. Интарный, вторая красный и третья зеленый. Дальше у нас идет бипер, то есть звук клавиш. Сейчас он включен. Если мы его выключим, нажатие на клавиши не будет сопровождаться звуком. Ставим включенным. Далее по пункту у нас идет сигнал окончания передачи, то есть так называемый Roger бип. Включим его и в дальнейшем я продемонстрирую, что это. Следующий пункт меню у нас таймер передачи. То есть ограничение на передачу. Четыре у нас варианта. Далее у нас идет задержка сканирования. То есть можно поставить не 5 допустим секунд при обнаружении сигнала, а 15 секунд при обнаружении сигнала. Чтобы сохранить все наши настройки, нам необходимо выключить радиостанцию. Теперь включаем и я покажу вам что такое роджер Beep. Вот у нас появился индикатор Роджер Бипа. При нажатии на передачу у нас будет... Такой своеобразный звук после окончания передачи появляется. На этом все. Надеюсь, это видео поможет вам настроить вашу радиостанцию на необходимую вам частоту.